Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. И у меня сейчас для вас очень-очень хорошая новость. Вы можете поучаствовать в розыгрыше 37 долларов. Ну, грубо говоря, можно сказать, 40 долларов. Разыгрываю 55 AVR Это порядка вот 40 долларов. Будем считать 40 долларов. Разыгрываем вот, вот такой NFT турбогенератор 50 мини. Кто вообще первый раз попал на это видео и видит вот это все вот первый раз, не пугайтесь. Это компания Аврора. Здесь все реально. Компания занимается реальным майнингом, реальным бизнесом на земле. Она развивается уже 7 месяцев. И каждый месяц здесь идет огромное развитие. Все видно, все показано. Люди все открытые, все общаются, майнинг отопления строится, биткоины зарабатываются, аверы сжигаются, NFT-генераторы покупаются, люди довольны, люди здесь на пассиве уже вышли на хороший, так сказать, доход, у меня у самого здесь на пассиве, я точно не считал, ну, более 100 долларов на чистом пассиве я здесь зарабатываю. Что нужно сделать для розыгрыша, чтобы принять участие у меня на канале? первое и самое главное вам нужно зайти будет на аврора токен где же взять ссылку ссылка будет у меня под видео вот она вы заходите попадаете на сайт здесь вот есть основной сайт проекта вы переходите вот на сайт проекта также сейчас я вам вы переходите вот на сайт проекта, опускаетесь ниже, ниже, ниже, ниже. Мы идем, идем, идем. И здесь вот есть телеграм-канал и телеграм-чат. Вам нужно будет подписаться на вот эти вот два канала. Это первое. Второе. Вам нужно опять же зайти вот на мой сайт. Здесь вот есть пригласительный код. Пройти здесь регистрацию, если у вас есть Android. Скачиваем приложение на Android, если у вас iPhone, скачиваем приложение на iPhone, проходим регистрацию, вписываем код активации, вот он на сайте, потому что иногда у меня спрашивают, а где взять код приглашения? Так вот он, друзья, вот, вы ж, я не пойму, вот, когда вы смотрите какое-то видео, под видео есть ссылки, там же все написано, вот. Вы переходите на сайт, и вот он, код пригласителя. Вы его вводите, все, вы зарегистрированы. И также здесь вот есть вот инструкция, куда его вписывать. Здесь вот я э, стрелочками навел, сюда вписываете. И вы будете участвовать в розыгрыше. Также вам нужно будет подписан быть на мой YouTube-канал. И розыгрыш, друзья, я буду проводить через 3 дня, как выйдет это видео, ровно через 3 дня, как выйдет это видео, в онлайн, трансляции в Telegram. если наберется 10 человек, которые будут в онлайне, я проведу розыгрыш, если 10 человек не будет, но это минимум, который я вот, вот устанавливаю, 10 человек должно быть в онлайне, если их не будет, ну я не буду проводить розыгрыш, потому что я понимаю, что он вам не интересен, и, и вам деньги не нужны, вы все миллионеры. Но зачем проводить розыгрыш, если вам деньги не нужны, вы все миллионеры, зачем? Пусть лучше в компании остаются эти деньги, а кто не миллионер, будем зарабатывать. Также я вот в Телеграме проведу опрос, в какое время мне проводить розыгрыш. И будет 10 человек в онлайне, я зайду в рандомайзер, возьму видео, которое вы сейчас смотрите, вставлю в рандомайзер, разыграем NFT генератор, все по-честному, все классно, все круто будет. И между комментариями, кто оставит комментарий под этим видео, я разыграю NFT генератор. Далее вам нужно будет, если вы выиграете, предоставить мне, что вы написали комментарии, что вы мой партнер, зарегистрированный по моему партнерскому. Коду еще раз повторюсь вот он здесь находится ну в общем вся информация будет в описании под этим видео в комментариях также вы можете вот взять на три дня себе вот NFT генератор вести вот этот промокод вы можете взять любой NFT генератор кроме самого дорогого вот такой друзья розыгрыш кому он интересен принимайте участие всем желаю хорошего дня и всем пока